Всем привет! Алла Пугачева уже давно не работает в новогоднюю ночь. Это ее принципиальная позиция. Впрочем, в нынешнем году многие коллеги Примадонны по неволе последовали ее примеру. Поэтому, когда Алла Борисов накинула клич и предложила ближайшему кругу собраться в ночь 31 декабря на 1 января, всем вместе никому не пришлось подстраивать свои графики. В итоге компания собралась знатная. Шампанское лилось рекой, шутки сыпались одна за другой. Когда эмоции стали зашкаливать, Алла Борисовна не удержалась и бросилась в пляс. Ее поддержали супруга Игоря Николаева Юлия Прускорякова и Мария Юдашкина. Ну а позже к ним присоединились и другие гости. Редактор